И всем привет дорогие друзья, в буквальном канале это носит СВ И сегодня мы с вами будем продолжать играть в Identity 5 Да ребят, я решил все таки вернуться в эту игру Ну и побыть, конечно же, самым известным, самым великим И конечно же, самым опасным маньяком Ну и что у меня получилось, смотрите далее Не буду вам мешать, приятного просмотра Ребят, ну но а перед началом видеоролика я хочу порекомендовать мой канал Вика Реверс. Здесь вы увидите крутые анимации по известным трекам. Ссылка в описании. Arms Factory. Окей, okay, поехали. Так. Так как я сейчас играю за маньяков, мне нужно раздавать леща я просто сейчас заранее досочку, чтобы меня не застанели лишний раз. На, по шее. Блин, я не то нажал. Ну, ну, разбежал она сбежала внутрь. Окей, доктор приперся. Ну нафига ты здесь? Росбинник. Че, ну чего ты делаешь? <свист> Колокольчик мне понадобится. И чтобы доктор не мешался, тоже очень хорошо Так чекнем эм, ну вот привет привет, Андрей да да да да Здорово на шее. Окей, пошли. <свист> На креслом. Для этого что ж так не надо? Да чё все лезть за зараза? Нафиг мне? Так, быстрей, быстрей, быстрей! Тершок, вообще нас. Nice. Минус один. Доктор, быстрее надо, надо поднять, надо, давай, давай, давай быстрее. Я не понял, Получили сейчас за твар куда еще проспектора дед посадить тебя еще за ваду надо бегать да на за ногу чувств много дядь мое почтение не. доктора минус для да чего уж так много-то, ребят? <смех> <смех> У меня глаза разбегаются, за кем бежать? Так, тут подвал есть? Нет, ладно. Придется здесь бегать и их пожимать. Блин. Вот это хреново. Причем очень. Тут студию в то и нет. А это обидно. Он сейчас будет друг друга. Да где вы? падла ну, Куда вы все разбежались? Не понял. А здорово. Давай туда, сразу. вывод ты... мне оба очень интересно так вадим мне вообще не парю в общем не парят так это другое No, but there Здесь донесу её, так искать очень удобно. Блин, мне кажется не дотащил Но если тут хотя бы стул был бы это был бы вообще хрена так не сюда приходится курить делать это слив кажется чем конкретно уже когда у него вот месяц у давай где он сейчас Люк будет искать по любому. Ай, Алюк это и нет. А, дядь, ты Ты Еще медленно декоришь Ну почему это? И почему это так ожидаемо? Ловим. А он дался. Ну изи Real easy. Yeah вот так надо выигрывать. Sleep так, ребят, так как я вернулся в Айден в виде магиков, я должен обязательно поиграть за Рипера. Истерипер это один из моих любимых хантов. Так, там пусть наверху чинит. Вот тот, кто жестко палец ломает мои стулья, будет получать по шее. Где? Не понял. Ты что здесь, тёть? Не понял. Там никого нет, окей. Чувствую, мне скоро в комментах будет писать, что ты такое, слепошара? <Слышко> На. <Слышко> На по шее. Джеки вернулся. Лях, какая красота. Садись, прокачу. И на что не заскучал играешь. Так, он дядь привет. Получил второго лишь Не понял. тетя получила. Дядя сейчас получит. Дядя ты что только что его купил? Или это вообще какие-то такие Кажется, и первое, и второе. Причем вместе. Еще один даем А ⁇ -мо ⁇ что вы вас так много. да да да да да да Получи пошеги. Да ⁇ -мо ⁇ ребят. А ч ⁇ такие изжные? Ты еще припевс ну хоть поинтереснее будет сейчас гарденшу посадить на стул Мне придется идти за тем типом дядь ты офигел дядь ты че crazy Достанел меня, молодец, хоть что-то умеешь сделать. Лечиться. Так, садовницу пока. Вот какая садовница, доктор. А сейчас садовницы Попрощаемся. Ребят, отправляйте в лентинки. Если не успели, то не успели. Сорян. Так, дядя, здорово. Это раненый. Я как погляжу. Лови. Да все пока? Почему я когда захожу за ханта, то все. Изи блин. не Нет, там человека нет, окей. Так, ломаем палетку. Ну дядя, сейчас тебя потащим туда, что с тобой делать А, ну хоть спасли уже с достижением. А -а -а. Еще они в подход будут идти, валь. Или нет? Да, они не пойдут, они да, здесь успеют. Скорее всего, на пошли. Ног. Еще где-то же кардыша сидит это нехорошо где это падла сидит тут посмей мне кресло сломать лапа оторву нафиг у меня благо имеется своя лапа, которой я умею всем отрывать Опа, тетя спалилась а куда спалилась а, наверх спалила Свалила, падла. Ты где? Не понял. Ты что сюда уча А за адвокатом что-нибудь подберу. Скорее всего, я бы пошел за адвокатом, то что я бы один хотя могла кинуть спокойно. она ж взяла, падла, она залечилась. Она вылечилась под фул. На, На, пошли. На, пошли. Нет! <смешная> Она свалится сейчас. Нет! <смешная> <смешная> Блин. Так, окей. Но это все очень хорошо. Так. Ребят, я надеюсь, что вам все таки понравился этот видеоролик, и вы поддержите лайком и подпиской на канал. Ну и ладно, всем удачи, всем пока!